Всем привет! Вы когда-нибудь видели 3D татуировки или мотоцикл из шоколада? А может быть детально воссозданное Средиземье из Властелина колец? Авторов этих произведений, а также множество других креативных людей вы увидите в сегодняшней подборке. Смотрите видео до конца и вы точно останетесь в восторге! Этот российский художник и скульптор Салават Фидай решил пойти совсем по другому пути. И вместо того, чтобы рисовать карандашами, он начал вырезать фигурки из их стержней. При помощи скальпеля он вырезает на графитовом стержне различные мелкие фигуры, от обычных рожков мороженого до черепов, слушающих музыку. А вот еще один скульптор, который решил применить свои навыки на обычных фруктах. Он может вырезать портрет на яблоке, сделать из авокадо зайчика или вообще вырезать из них пазл. Этот уличный художник при помощи баллончиков краски и подручных средств создает действительно уникальные картины всего за несколько минут. Фантазия людей действительно безгранична, автор этого видео вырезал портрет на курином яйце, а затем аккуратно вытащил из него содержимое и сделал из корлупы ночник. А вот что будет, если рисунки или фигурки расположить по кругу в определенной последовательности, а затем его раскрутить. Такое устройство называется зоотроп, а его конструкция основана на инерции человеческого зрения. Это то же самое, как если бы кто-то крутил горящий факел, а наш мозг воспринимает огненный круг. Точно так же и здесь все фигурки стоят на месте, но из-за быстрого вращения диска нам кажется, что они движутся. Художница Алиса Козловская при помощи войлока и ниток вышивает товары из нашей повседневной жизни. Кошачий корм, бананы и даже зубную пасту, которую можно выдавить себе на щетку. Зачем ставить книги на полку корешками вперед, когда можно разрисовать ее лицевую часть? А чтобы рисунок получился идеально, нужно всего лишь зажать книгу между двух досок и сдавить трубцинами. ну и конечно уметь рисовать. У меня только один вопрос, сколько времени понадобилось этому скульптору, чтобы все это вырезать? А этот приятель решил разнообразить скучные столбы города и раскрасил их так, как будто у них нет нижней части, а вместо этого там находится персонаж. Помните, как в детстве мы строили колодец или домик из пичек, и когда кто-то из них строил целый дворец, это уже казалось фантастикой. Но этот парень пошел еще дальше и сделал из них дельфинов. В Берлине на выставке инновационного искусства при помощи проектора и современной графики смогли оживить персонажей картин, которые пытаются оттуда сбежать. А что если повседневным предметам пририсовать глаза и руки и добавить им озвучку? Подумал этот автор и создал YouTube-канал с миллионной аудиторией. Выглядит это, конечно, действительно так, как будто они и вправду живые. А этот парень всего лишь при помощи бормашинки создает из камней настоящее произведение искусства. Чтобы создавать шедевры, не нужно учиться на художника или скульптора, можно быть и обычным сварщиком, как этот парень. При помощи аргонной сварки он может не только нарисовать красивую картинку, но и сделать для нее уникальную рамку. Оказывается, 3D-технология добралась и до тату-мастеров. С ее помощью можно нарисовать два изображения на одном месте. Один синего, а другой красного цвета, как в 3D-очках. И под определенным освещением такого же цвета будет видно одно изображение. Но если это вас не впечатлило, то вот еще один особый вид татуировок, который похож на вышивку. В этом случае мастер наносит рисунок тонкими линиями, похожими на вышивку, что позволяет выглядеть татуировки еще эффектней. Но не только в реальной жизни можно создавать произведение искусства. На лицензионном сервере Minecraft был создан проект, который строится до сих пор. Это детально воссозданный мир Волстелина Колец, где можно пройти весь путь от самого Шира до Мордора. А англоязычные гиды помогут вам познать всю прелесть Средиземья. Если вы хотите прогулять работу, то всегда можете обучиться рисованию грима и скидывать фотки начальству. А вот как можно еще разбавить вашу полку с книгами, чтобы еще сильнее передать их атмосферу. Этот автор создает различные интерьеры маленьких комнат, которые сочетаются с различными жанрами книг на полке. В метро конечно можно встретить всякое, но этот парень радует пассажиров их же портретами, которые он рисует за время поездки. Что можно сделать из кучи старых скейтбордов? Вы никогда не догадаетесь, этот парень решил полностью их преобразить в совершенно новое изделие. Для начала он разобрал и склеил все скейты, после чего сделал из них шар, а затем уже вырезал деревянную посуду. Никогда бы не подумал, что можно нарисовать такую реалистичную картину при помощи всего лишь простого карандаша. По-моему, в этом мире нет ничего невозможного, а все ограничивается только твоей фантазией. На базе своего телефона этот парень разработал приложение, которое считывает ваши эмоции и может заменить целый оркестр. Этот парень так любит шоколад и мотоциклы, что решил объединить их и создать себе собственный шоколадный чопер, полностью проработанный вплоть до мелких деталей. А этот парень устал от простого дизайна своего геймпада и решил собственноручно придать ему совсем новый вид с персонажами из любимых мультсериалов и игр. Кто сказал что Лего это для детей? Автор этого видео создает различные скульптуры популярных персонажей из этого конструктора. По моему он может сделать из него все что угодно. А на этом все. Пишите в комментариях, какие произведения вам понравились больше всего, а также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.